Мой город круассанов не видал, Врагам не подносил коньяк к обеду. Мой город не сдаваясь погибал, Погибая верил лишь в победу. Из всех морей мне черные милей, Другого не сыскать роднее и ближе. А город мой столица кораблей, Мне повезло родиться не в Париже. Жаль по непонятен стих, Досаден может, Понимаю это. Рассказ мой будет вовсе не о них, а о любви в конкретной части света. Здесь с детства знают ветер и волну, под парусом выходит в море смело. Не суждено мне было на войну, в которой столько парусов сгорело. И на еще одной не побывал, то, что великой стало для отчизны, когда с небес накатывал металл и обрывал легко мечты и жизни. Не видел этих страшных лет и бед, но от чего-то мне так часто снится, Как эта сколка мы, погибший дед, над городом поднялся светлой птицей, А в небе светлых птиц не перечесть. Глазами их я вижу Бога ближе. Мне повезло, что я родился здесь, но другим пусть повезет в Париже.